С наступающим 2018-м, народ! Вот вам несколько пожеланий от нас. Пусть ваши приключения станут такими же яркими, как загробная жизнь Казума Сато. Желаю, чтобы дух ваш не сломило, какие бы трудности вам не встретили в следующем году, и быть Акисон Гоку, который находит выхода везде, где возможно, а порой где невозможно. А трудности, с которыми предстоит столкнуться, будут не сложнее, чем у Кабояши, Тора и Каны. И пускай в ваших отношениях с близкими наступит гармония, прямо как осуна и кирита. Пусть вас окружают такие же верные друзья, как саката гинтоки. Чтобы ваш дух был сильным, как у камины. И пусть у вас влезает бесконечное количество мяса, как в луфе. Новогодних чудес и исполнения желаний. Приятных праздников и с Новым годом, друзья. С Новым годом, катаны. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым Годом, Сэмпай! С Новым Годом! С Новым Годом, братик! Привет всем, это Джекио. Хочу поздравить всех подписчиков канала Anime ВТФ Channel с наступающим 2018 годом. Желаю всем удачи и процветания. Кстати, сейчас проходит мой большой тур по России и Украине. Кому интересно, чекните описание к видео и приходите. Буду вам рад. Пока.